Друзья, если вы хотите зарабатывать 50 тысяч рублей каждый день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как вы видите, деньги мне поступают. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 50 тысяч рублей каждый день в новой компании bitinvest.trade, которая стартовала вчера.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 Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 9 тарифный план, то 799% за 67 часов. И проинвестируйте также, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 160 тысяч рублей. Каждые 6 минут мы будем получать по 238 рублей. Статистика компании BitInvest. Участников на данный момент 3522 человека. Проинвестировано более 3 миллионов рублей. Выплачено более 300 тысяч. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты и топ-партнеров. А зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на 3 статуса, 5 уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал. Тем самым вы будете зарабатывать без вложений.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Делала пробную выплату с этого проекта, выводила 238 рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. При без партнеров на данный момент у меня составляет более 2 тысяч рублей. На балансе у меня 61 тысяча. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности.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 Плюс 61 тысяча рублей выплата с проекта Бит Инвест, Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на девятый тарифный план, то есть 799% за 67 часов. Начисление прибыли каждые 6 минут. платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 67 часов у меня составит 160 тысяч рублей.